семь, шестьдесят два, девяносто восемь, восемьдесят четыре. Василий Женя забыли Хридон. Василий Женя забыли Хридон. Тридцать семь, шестьсот, двадцать три. Семь, шестьдесят два, девяносто восемь, восемьдесят четыре.